Порой нашим мальчикам не хватает мужественности. Им лишь бы сидеть, уткнувшись в компьютер, или тусоваться. А кто же будет Родину защищать? В поддержку патриотического духа молодого поколения был создан сериал Кадетство, «Ко который показал парням, что в жизни курсанта есть свои прелести. Актеры на своей шкуре почувствовали все прелести жизни в казармах, ведь съемки проходили на территории Тульского суворовского военного училища. Сегодня мы решили вспомнить всех героев этого нашумевшего сериала и рассказать, как сложилась их судьба после кадетского училища. Александр Головин. Александр Головин в сериале исполнил роль кадета Максима Макарова, одного из центральных героев всего проекта. При этом Головин успел засветиться на большом экране еще до съемок кадетства, сыграв эпизодическую роль в фильме «Бледнолицый лжец» вместе с Сергеем Безруковым, Екатериной Гусевой и другими известными актерами. Однако именно кадетство прославила Головина. Сразу после завершения съемок кадетства, в 2007 Александр приступил к работе в не менее известном сериале «Папины дочки», в котором он исполнил роль преподавателя информатики. Головина без конца приглашали на съемки в разные проекты. В 2009 году состоялась премьера сериала «Кремлевские курсанты», в котором Головин снова вернулся к образу Максима Макарова. Также актер засветился в фильме Тимура Бекмамбетова и «Елки». Александр Головин до сих пор является востребованной звездой. Только в этом году кадет задействован в шести кинопроектах. Однако не обошлось в биографии Александра Головина и без скандальных историй. В конце 2018 года общественность узнала о том, что у 30-летнего на тот момент актера есть внебрачная дочь Оливия. Об этом рассказала мать девочки, стилист и диджей Светлана Белогурова. Роман между Светланой и Александром вспыхнул во время съемок фильма «Женщины против мужчин», где она работала в качестве гримера. Однако Головин поспешил расстаться с возлюбленной сразу после новости о том, что у них будет ребенок. По словам Белогуровой, актер даже советовал ей сделать аборт, однако она отказалась. Роман со стилистом обернулся для Головина судебными разбирательствами и, как итог, постановлением об обязательных ежемесячных платежах на содержание внебрачной дочери. Впрочем, сам Александр таким исходом дела остался доволен. Аристарх Венес. Аристарх Венес, как и Александр Головин, успел засветиться на экране еще до сериала «Кадетство». Хотя в данном случае это можно назвать закономерным явлением, ведь родители Аристарха также являются актерами. В 2006 году Аристарх исполнил роль Ильи Сухомлина в «Кадетстве». Как и Головин, в 2009 актер вернулся к роли кадета в проекте «Кремлевские курсанты». Однако к тому моменту Аристарху удалось сняться и в других популярных сериалах. Так, зрители могли увидеть молодого актера в фильмах «Одноклассники» и «Корпоратив». Также артист исполнил эпизодическую роль в сериале «Папины дочки» и сыграл в популярном проекте «Закон каменных джунглей». Одним из последних проектов с Аристархом в главной роли стал сериал «Водоворот». Интересно, что в отличие от его карьеры, личная жизнь Аристарха не так уж и богата на события. В разное время актеру приписывали романы с коллегами по цеху, в том числе и со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. Однако к своим 30 годам Аристарх так ни разу не был женат. Сам актер не любит распространяться на тему личной жизни. Впрочем, еще два года назад общественность обсуждала предполагаемый роман 29-летнего на тот момент Аристарха с 49-летней Эвелиной Блёданс. Слухи об отношениях спровоцировали сами актеры. В 2018 году Эвелина и Аристарх были задействованы в одном спектакле, в котором они играли любовников. В то время артисты часто общались. Эвелина могла запросто прийти на футбольный матч, в котором Аристарх принимал участие. Интересно то, что после игры телеведущую и звезду кадетства видели целующимися. Сама Бледенс не раз намекала на довольно близкие отношения с молодым коллегой. Впрочем, сам Аристарх в итоге опроверг все слухи о своем романе с 49-летней велиной. Актер тогда признался, что они отлично с ней ладят, однако в неформальной обстановке видятся крайне редко. Иван Добронравов Представитель известной актерской династии Добронравовых Иван с юных лет начал выступать на одной сцене со своим знаменитым отцом Федором. Как и другие актеры сериала Кадетство, Добронравов прославился благодаря роли суворовца Андрея Левакова. К слову, вместе с сыном в этом проекте снялся также Федор Добронравов в роли отца Степана Перепечка. В дальнейшем Добранравовы не раз встречались на одной съемочной площадке. В отличие от некоторых своих коллег по сериалу «Кадетство» Иван Добронравов не был замечен в громких историях. С 2010 актера стали активно приглашать в разные проекты. Особое внимание заслуживает главная роль Ивана в киноленте Перемирия. Благодаря ей он приобрел еще большую популярность, так как сама картина победила в двух номинациях на фестивале «Кинотавр». Долгое время Иван Добронравов был сосредоточен на одной лишь карьере – за один год представитель актерской династии мог сняться сразу в нескольких проектах. Иван долгое время жил вместе с родителями, тщательно оберегая личную жизнь от пристального внимания общественности. Но в декабре 2017 года стало известно, что Иван наконец-то связал себя узами брака, женившись на девушке по имени Анна. А в июле 2018 года у супругов родилась дочь Вера. Интересно, что Добронравов на протяжении полугода скрывал рождение ребенка. Радостную новость в итоге сообщил его брат Виктор, который рассказал о племяннице в эфире шоу «Однажды» на НТВ. Артур Сапельник. Артур Сапельник стал известен благодаря роли суворовца Александра Трофимова. Как все остальные участники проекта актер получил популярность среди телезрителей. В основном Сапельник прославился благодаря участию в молодежных телесериалах. После финала кадетства Артур появился в ранетках в роли Антона Маркина, снова примерил на себя образ кадета в кремлевских курсантах и сыграл одну из ключевых ролей в сериале Физрук. Что касается личной жизни актера, то ее он старается скрывать от пристального внимания общественности. Одно время Артуру приписывали роман участницы ранета Канны Рудневой, однако в итоге эти слухи не подтвердились. Позже аналогичная история случилась во время съемок физрука. Тогда актера сводили с исполнительницей главной роли проекта Полиной Гренц. Однако и в тот раз никакой любовной связи с коллегой по съемочной площадке не было. А в 2021 году стало известно, что Артур Сапельник уже несколько лет состоит в отношениях с гримером Елизаветой Туликовой. Как оказалось, влюбленные в ближайшее время готовятся стать мужем и женой. Павел Бессонов. Павел Бессонов поклонником сериала «Кадетство» запомнился по роли простодушного и неуклюжего суворовца Степана Перепечка, экранного отца которого сыграл звезда Федор Добронравов. Герой Павла был тепло встречен зрителями. После финала «Кадетства» и кремлевских курсантов Бессонов мечтал о карьерном росте, однако долгое время ему не удавалось избавиться от образа забавного толстяка. Именно по этой причине бывший кадет практически не снимался. В 2015-м Бессонов появился в одном из эпизодов второго сезона популярного сериала Универ. Последний проект с участием Павла вышел все в том же 2015 году, актер сыграл ракетира в фильме Отдел. В личной жизни Павла Бессонова тоже все сложилось не очень хорошо. В 2010-м актер влюбился в девушку по имени Зинаида. Она была далека от мира шоу-бизнеса и даже не смотрела сериал Кадетства. Именно поэтому Павлу пришлось постараться, чтобы добиться взаимности любимой. В 2013-м пара официально узаконила свои отношения. Правда, брак Бессонова продлился всего два года. Как сообщали СМИ, звезда кадетства тяжело переживал развод с любимой женой. Ходили слухи, что Павел впал в депрессию, и ему даже диагностировали нервную анорексию. Борис Корчевников Борис Корчевников всегда выделялся на фоне остальных актеров сериала «Кадетство», ведь на момент съемок ему было уже 24 года. Однако благодаря своей «моложавой» внешности Борису удалось воплотить на экране 15-летнего суворовца Илью Синицына. Сразу после премьеры сериала Корчевников завоевал любовь зрителей. Но любопытно то, что сам Борис никогда не хотел становиться актером, мечтая о карьере тележурналиста. Сегодня 37-летний Борис Корчевников является одним из самых располагающих к себе телеведущих. Особой популярностью пользуется программа «Судьба человека», в которой бывший кадет берет интервью у знаменитостей. В прошлом году телеведущий даже был удостоен ТЭФИ в категории «Дневной эфир». Также Корчевников возглавляет православный телеканал «Спас». Стоит отметить, что в 2015 году Борис Корчевников шокировал общественность новостью о том, что врачи диагностировали ему рак. Позднее телеведущий рассказывал, что во время болезни находился в состоянии бессилия. Более того, Борис признавался, что, только узнав о своем страшном диагнозе, он начал готовиться к смерти. К счастью, ему удалось побороть онкологию. Многих поклонников также интересует личная жизнь синицы из кадетства. Сам Корчевников неоднократно упоминал, что хочет завести семью и детей, однако пока что ему это так и не удалось. При этом в 2013 году ходили слухи, что телеведущий женился на актрисе Анне Сесиль Свердловой. До сих пор так и неизвестно, состояли ли они в браке, однако в 2016 Борис и Анна Сесиль расстались после нескольких лет отношений. Кирилл Емельянов. Кирилл Емельянов в сериале «Кадетство» исполнил роль суворовца Алексея Сырникова, известного также как «Гнида». Такое неприятное прозвище герой Емельянова получил не просто так. Дело в том, что по сюжету офицерский сынок Сырников постоянно стучал на остальных кадетов и провоцировал драки. Любопытно, что спустя 13 лет после завершения сериала Емельянов был осужден за избиение фельдшера и оскорбление должностного лица при исполнении. После съемок в кадетстве Кирилл, как и остальные актеры этого проекта, был очень востребован. При поступлении в ГИТИС в фильмографии Емельянова уже были совместные работы с Андреем Паниным, Владимиром Стекловым и Валерием Бариновым. И даже во время студенчества бывший кадет продолжил сниматься, появившись в таких сериалах, как «Глухарь 3», «Пятницкий» и «Страна 03». На сегодняшний день в фильмографии актера 25 ролей. В 2016 году Кирилл Емельянов оказался в центре скандала. Тогда актер только развелся с Екатериной Директоренко. У супругов подрастают сыновья Василий и Степан, с которыми Кирилл в итоге перестал видеться. Именно так утверждала Директоренко. Более того, по словам актрисы, Кирилл даже финансово перестал помогать своим детям. Впрочем, сам Емельянов обвинял бывшую жену в том, что она не дает ему видеться с сыновьями. В итоге Екатерина решила подать на алименты, и суд обязал актера ежемесячно выплачивать детям по 17 тысяч рублей.